вказится на экзамене, его спрашивают, ты Пушкина знаешь? Не, не знаю. Лермонтова знаешь? Не, не знаю. Гоголя знаешь? Не, не знаю. Экзамен не сдал. До свидания. Э, тормози. Ты Заура знаешь? Нет, не знаю. Русика знаешь? Нет, не знаю. Алика, знаешь? Нет, не знаю. А что ты своими кентами пугаешь меня? Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.